Всем привет, зрители и подписчики моего канала. С вами Вена. И я возвращаюсь в Сган 2 оригинал. Я решаю, конечно, все-таки отступить. Потому что, ну, пф, конечно, я сейчас потеряю некоторые прочности моих кораблей. Но, по крайней мере, они не будут уничтожены. Это самое главное. Единственное, что еще плохо, то что эти пираты сейчас, скорее всего, поплывут в мой порт и попытаются его прям закрыть полностью. Так что, может быть, это, конечно, и была ошибка. Ну, ладно, по крайней мере я получил хоть какие-то деньги после этой победы, У... ну точнее около Сионе, да, Будзене захватил и прочие провинции. Да, я прошу прощения, наверняка вот предыдущие серии они были коротковатые, я в этом практически полностью уверен. <реклама> Смотрите-ка, я думал тут уже никого нету, однако тут появился Амака, потому что этот куда-то исчез, чувак, его видимо уничтожили. Но при этом тут появился другой. И, кстати, никто не согласен на торговлю. Что за хрень? Ребят, Что за фигня? Почему вы не, не хотите торговать? Странно. Почему-то у меня до этого в прохождении все хотели торговать. Сейчас я никто не хочет. И не а давайте я предложу 100 монеток. Ну, ладно. 100 монеток, конечно, это сильно круто. 100 монеток, там, не знаю, регулярных ходы, ходов так на 15. Не хочет он. Потому что я почти уверен, что через ходов 15 я уже с ним воевать буду. Регулярные выплаты, ходов давай-ка на 15. Ну, ты что, смеешься, что ли? Давай 200 монеток ходов так на 20 или сколько там максимум? 20 максимум. Ну, это бред. Я тогда смысла не вижу с тобой торговать. Сколько мне торговли-то принесет? Ух ты, ни хрена себе, сколько мне принесет торговля. Угу. А этот чувак будет торговать? Выплаты, 200 монеток. Мне, что надеяться на вас не стоит. Ну, а если 300 монеток, я не знаю, блин. Ну, это чушь, конечно, собачья. Я... я больше, чем 400 монеток давать не собираюсь тебе регулярно. Ну, это бред. Я не понимаю, почему он не хочет принимать вот, вот это соглашение. А если я дам... Ну, это, наверное, только еще усугубило, да? Вот 3000, например. Но это бесполезно. Он не согласен вообще ни, ни, ни на любую торговлю. Это тогда бесполезно. Так, возвращаем давайте ка то кабаю с луками. Тут у нас сейчас появится Секебуне. Тут я сейчас еще найму одну кабаю с луками. Чтобы можно было прям организовать жесткую атаку. Так, правда, давайте вернемся пока что в этот порт, если я смогу. Пираты вака, надеюсь, не догонит. Так, тут у нас есть еще одна кабая с луками. Кстати, у этих ребятишек очень хорошие флоты. Да, это небольшое для меня открытие, конечно. О, да, и тут у меня еще появились дома. Да, вы что, шутите? Никто торговать вообще не хочет. А этот чувак? Иногда Союз вообще насрать. Итак, что вы хотите нам сообщить? Да, конечно, классно. Вообще никто торговать не хочет, да? С кем у меня лучше всего отношения из этих мудил? Лучше всего с кикавой, но он все равно торговать не хочет. Довольно неожиданная встреча. Но кто знает, быть может она принесет нам пользу. Посмотрим. <пух> Я не знаю, что ему еще дать, чтобы он согласился на это. Почему-то вообще торговать никто не хочет Хотя у меня вон сколько товаров У меня есть благовония, у меня есть э, Ремесленные изделия Но при этом у этого чувака У этого чувака ни черта нету Кроме коней, блин Капец У этого чувака тоже ничего нету, кроме коней Вот вам что, ничего не надо, что ли, серьезно? Какая-то ерунда это полная И ерунда почему никто не хочет торговать Но я не понимаю сердце подсказывает мне что добра от вас ждать не приходится Почему тебе это все подсказывает откуда это знаешь вообще да в общем то понятно с ними похоже никак не, не договориться хотя я даже не понимаю почему Вроде как и предлагаю он не, не говно собачье, а торговлю. А они отказываются. Ну-ка, если там... А, ну тут только он расторжение. С Сикаго серьезно? У него есть соглашение, с союз с Осикаго. С какого хрена, с каким-то бомжом он сделал это союз? Типа это, наверное, там какие-то местные ребята, которые... Подстилка Сегуна, наверное, да? Ну, у всех у них сейчас по 4 провинции, так что это намек на то, что надо сейчас уже начинать дальше расширяться, дальше захватывать, иначе я останусь позади. <звы> Ладно, давайте пока что хидзен. Тут отправим отряд. Уже все становится нормально. Так, собираем нашу армию. Давайте-ка идите дальше на север. В Цукуси здесь все нормально будет скоро, да. Сейчас пока что немножко плохо, но скоро будет все отлично. Так, эта армия тоже. Ой, то есть генерал, адмирал, военачальник идет на север. Так, ну а здесь кабая с луками. Тут у меня тоже кабая с луками. Нанимаем кабая с луками. Здесь у нас уже одна плывет навстречу. Эти тоже плывут. Так, давайте соединяем флоты эти все вместе. Сейчас соединим. Плюс у меня появится здесь сейчас всякие буны. А также и вот здесь. У меня кабаи с луками, тут у меня ничего нет. А где я второй на нанимал? А, я хотел здесь нанять, но я отказался от этого. Угу, вспомнил. Ну, просто сакибунэ здесь как-то не так уж и полезная вещь. Тут, по сути, только кабая с луками очень хороши. Ими можно расстреливать сакибунэ на расстоянии. Сейчас давайте-ка подумаем, что дальше изучать. Наверное, дальше лучше еще и двигаться по экономике или нет? Решение дипломатических отношений. Ну тут нифига себе, сколько 8 ходов надо тратить. Очень долго. Мне бы, конечно, вот огненные стрелы сейчас были бы очень полезны. Вот э, на кабаях с луками это было бы реально очень прикольно. Да и плюс лучники бы стреляли гораздо лучше. Наносили бы больше урона, точнее. Так, сейчас тут у нас... Ну вот тут у нас все вроде как нормально пока. Я не знаю просто, сколько неофициальной религии может длиться, сколько она достигает. Минус 12, возможно. А может быть минус 10 это максимум. Я это не помню и точно не скажу, сколько. Так что так. Так. Ну, все равно мне нужен командующий в армии, в... который на севере. Еще одного командующего закину туда. Давай-ка двигай на север. Так что сейчас у нас тут что будет? Какая армия? Ну, так себе на самом-то деле, да. Надо бы самураев побольше. Ну, давайте наймем тогда самураев. И я еще хотел бы что сделать? Нет, это я не хочу делать. Я хотел бы улучшить, может, что-нибудь типа трактира, чтобы деньги добывались мне поболее. Или почтовый, например, тракт даже здесь установить. Почему бы и нет. Так. На севере что у нас есть? А, все, я вспомнил. У меня же тут вот строение имеется. Довольно важное. А, что я сделал? Я нанял самураев, да? Отказываюсь от них. Давайте-ка здесь лучше построим библиотеку. Да, вот библиотека нужна. Ну а самураев, ну я не знаю. Без самураев обойтись, наверное. Довольно сомнительно, потому что там все-таки очень сильная армия. Самураи мне давали огромный плюс в битве. Но у меня бусидо же изучено. Да, изучено, поэтому можно поставить, попробовать где-нибудь здесь. Например, снести... Снести легкую кавалерию, вот мне нафиг не нужна. Вот конюшни всадники с катанами, ну, тоже не нужны, потому что тут, тут одни сигару, Тут одни чертовы сигару, поэтому надо мне иметь хорошую пехоту. Нафиг мне кавалерия, которая будет разбиваться, эти сигару с Ярой. Так что я сейчас вместо этих конюшин Поставлю Соответственно додзи Пускай у меня там будут нормальные катанщики Которые будут рубать врага Даже несмотря на то что здесь есть какой-то бонус да, Получается у них вон видите броня И хороший ближний бой Но мне нужна скорость Мне нужно быстрее войска Мне нужно быстрее захватывать провинции Так что я буду пренебрегать этими вещами Так Ну и давайте наймем еще одних лучников Хороших Самурайских лучников Ну и в общем-то можно пропустить Наверное ход, да, Везде же у меня идет найм Найм идет Найм Не идет, потому что там нету нифига Здесь найм не идет, уже в принципе Не надо, здесь найм идет Ну и все тогда Ждем просто пока у меня появятся Новые флоты С ними пойдем в атаку Ну и пережидаем, пока все равно Мне надо побольше времени для восстановления армии, для восстановления провинции. Пираты Вака, пираты Вака догоняют, блин, я думаю, не догонит. Точнее, они, они не догадаются, я думал, но они догадались и поплыли как раз туда, куда не нужно. О, а вы как раз в, в порт зашли вообще прекрасно, ребят. Быстрый Точно так, как я хотел. Этот корабль универсален, однако он действует менее эффективно, чем корабли, более узкой специализации ну да вот в этом краске есть проблема с акибуны потому что они так ну мы возвращаемся в игру она у меня вылетела благополучно решила слететь так у меня тут уже получается очень хороший флот при этом врага здесь два пом сакибуны да вот эта флотилия довольно далеко эта флотилия конечно же тоже далеко но подогнать бы их поближе стоило. Ну да, это все равно очень далекие, короче, флотилии. Но надо бы сейчас атаковать. Давайте подплывем и, короче, вместе с торговыми кораблями попробуем их уничтожить. Давайте, в атаку. Если автобой. Авт, автобой дал мне решительную победу. Но, правда, я... При этом я их не уничтожил, а лишь отогнал. Вот это самое прикольное... Но я, правда, захватил при этом вражеские торговые суда. Так что это, в принципе, плюс даже для меня. Ну, только надо, блин, починить, во-первых, все эти суда, блин. Потому что их, они не починенные, нифига, блин. Все побитые к чертям собачьим. Так, ну давайте идите отремонтируйтесь, вот вы. Да. А вы, ну вам тоже бы, конечно, отремонтироваться мне не мешало. Давай-ка сюда плыви. Так, все тут, ага, все у меня тут побитые и все, короче, никуда не поплывут. Ну ладно, стойте тогда на месте. А, па -па ну вы, короче, сюда плывите, вы сюда плывите. Сейчас будем тогда просто делать так, чтобы они не атаковали нас больше. Укрепим наши торговые пути. Так, армия же, добирайтесь, давайте-ка до северной вот этой провинции, до Будзена. И ждем, пока появятся лучники. Плюс начинаем строительство, соответственно, додзю. Додзи, ааа, -а -а, тут либо додзи мечников, либо копейщиков, ну давайте мечников, я думал там, кстати, в одном месте, нет, я ошибался. Вот, кстати, можно бумажное ремесло поставить, там деньги будет приносить, плюс можно еще и более метких лучников нанимать. Так, где, кстати, у меня ниндзя? Где у меня, черт, а, -а, а, он же умер, все, вспомнил, он же умер, да, точно, он скопытился. Ну тут, мацаки, требуется еще? Нет, через ход уже его Как сказать, его уже э -э Он, короче, тут будет не нужен Пускай идет в э Оути Посмотрит, какие там армии Я хоть буду знать, кого там буду атаковать Хоть есть ли смысл атаки или нету Узнаю Так что попробуем атаковать У меня тут армия-то какая? У меня армия тут совсем маленькая Она, конечно, немножко элитная Но она маломальская Плюс сейчас еще подойдет, но там все равно очень мало солдат. В Цукусе все будет нормально. В Фьидзене, кстати, уже все отлично. Причем через ход еще будет даже лучше. Можно уже вывести этих солдат отсюда. Идите как раз таки... Ну нет, кстати, в цикусе вам можно было и не идти. Вы потому что элитные, более элитные, вы мне нужны именно на поле боя. Так что идите, давайте-ка в будзен. Так, тут уже у нас накапливается постепенно стак целый. Это Хорошо. Целый стак мне здесь пригодится А, кстати, максимально минус 8 получается, да? Да, минус 8 Тогда все хорошо Так, стратегия нападения Будет у нас Хароку, возможно, с найма Но я их, конечно, брать, скорее всего, не стану Знаете. Так, вода кстати, еще больше стал, блин У Дунабунага вообще прям уже У него 6 провинций Ну, а все остальные Все так же отрицают то, чтобы стать Моими торговыми партнерами Короче, вы полные мудаки, конченые чем говорите ну хм. вот кстати мне интересно угрожать угрожать угрожание угрожать это вообще когда-то давало какие-то плюсы у кого-то потому что я вот когда всегда предлагаю угрожать даже когда чувака остается одна однопринца у меня там грубо говоря вся япония он все равно отклоняет почему почему он так делает я не понимаю даже торговля просто казалось бы это все равно выгодно для него и для меня он все равно отрицает ну короче какая-то глупая система здесь угроз я никогда не получал пользы от этой угрозы только всегда у меня отношения падают ну вот Ода, кстати очень меня тревожит у него там уже шесть провинций причем он по большому по широкому фронту нападает скорее всего у него там очень много армий так что надо мне быстрее тоже э, жирнеть быстрее больше войска нанимать Иначе я останусь позади, и скорее всего, даже проиграю, если так все продолжится. Так что давайте мы быстрее нанимаем солдат. Ну, точнее, строим быстрее школу мечников, плюс потом быстрее нанимаем солдат. И скорее всего, пойду Outti добью. Потом попытаюсь с этим синим повоевать, потому что у него всего 4 провинции, по идее, я должен его уничтожать. Так, ну и все. Тогда пропускаем ход, раз уж ничего больше интересного. Торговля ни с кем не удается почему-то, я не знаю почему. Опа, Акикава плывет уже, смотрите-ка, куда нацелился. На мои, похоже, торговые пути. И, кстати, тут какой-то вообще чувак левый. В отличие от Асигару лучников, самураи-лучники могут защититься в ближнем бою. И стреляют огненными стрелами. Ну, тут, конечно, разные вещи написаны, но смысл один и тот же, да. Так. Ты тут еще появились что ли? Они серьезно? Откуда вы беретесь, сукины дети? Фу, капец, что то их прям очень много я смотрю. У меня никогда не было столько много этих э, долбанных пиратов вака, квака. Давайте-ка отремонтируемся. Хотя тут можно было бы даже все равно занять этот торговый путь, все равно у меня корабли как бы между собой будут вместе воевать. Так, мне надо быстрые корабли еще нанимать Потому что тут их хоть и уже дофига у меня кораблей, но они все побиты это раз Во-вторых, тут все равно еще больше пиратов стало Что вообще непонятно, с какого перепуга они появились Так, три корабля, ну в принципе они должны по идее за себя постоять, если что Я на это надеюсь, по крайней мере Так, сюда подводим еще солдат, еще солдат а, Так, почти что подвели, ну ладно идет. Так, что там в Соути? Олти живет еще? А Олти тут собрал армию, смотрю даже. И куда он с ней движется, непонятно. То ли на меня, то ли на врага. Но если на меня, то он очень жестко пожалеет об этом. А если на врага, то давай. Валяй, чувак, я тебе... Я тебе помогу это сделать, ну, Правда, не очень. Ну, ладно. Так, и горный дом. Обычная почва здесь есть у нас. Чинится у нас торговое судно. Блин, я хотел бы все торговые суда отправить на починку, но я вот боюсь вот этих вот бомжей кончены. Может попробуйте их атаковать даже? Решительная победа. Но я потерял почти все торговые суда. Великолепно. Великолепная решительная победа. Просто 10 из 10. А, можно отправить, в принципе, даже на починку, наверное. Да, теперь можно отправить на починку. Идите, чинитесь. Два вот этих корабля, которые у меня... Воюет нормально Сейчас еще нанимаю здесь кабай Тут, наверное, давайте-ка Блин, не знаю, то ли кабай, то ли всякие боне, потому что у меня тут все-таки путь лука изучается Скоро там огненные Стрелы появятся у кораблей Так что есть смысл И то, и то попробовать поимучать, ну ладно Так, Тут у нас рисовая биржа Давайте пока, ладно Бомжей еще нанимаем Так как очень мало войск Надо хоть кого-то иметь в армии а то. Даже бомжи. Ну, бомжи и то могут что-то сделать даже в сражении. Так. Так, ну Сагара все так же сидит, конечно, ничего не делает. Не, больше пока ничего строить не собираюсь будем только пока кабая здесь плодить, но тут еще можно что-нибудь выстроить, например, например, например, а тут уже есть рисовая биржа, я думал построить рисовую биржу, но она уже есть, ну тогда разве что трактир, наверное, либо буддийский храм, ускорение освоения путики, ну всего на 3% это бесполезно, каждая буддийская постройка позволяет нанять одного монаха, ну можно монахов кстати взять, монахи неплохие чуваки, Хотя, ну блин, просто тратить на это деньги, как ты знаете ли, вот именно в этой провинции, которая все и так нормально, но вообще не хочется. Вот захочу я на Gata. Снесу конюшни, поставлю здесь вот храм. Вот так я сделаю. Так что так. Ну ладно, я пропускаю, наверное, ход. Ну-ка, чувак, ты будешь торговать? Иногда случайная встреча может оказаться полезной. Итак, что вы хотите нам сообщить? Что ты тупой мудила, блин. Вот что я хочу тебе сообщить. Потому что никто не хочет с вами торговать. Что это такое вообще? Это же просто бред выходит. Я... Вообще торговлю нет смысла у меня делать, потому что её... она не получится. Ладно, я, короче, не знаю. Давайте пропускаем ход. Тут больше не на что смотреть. Никто не хочет торговать. Оути, конечно, вернулся в провинцию. Сукин сын. Так, другие все чуваки ливнули, короче, боятся, видимо, торговлю свою тут делать. А, пираты Вака соединили флоты, и, короче, непонятно, что они там собирались сделать. Так, что там? Нападение Вака. Уча Участившееся нападение Вака мешает нашей торговле с Китаем. Поскольку мы лишены поддержки династии Мин, не стоит рассчитывать на помощь Китая в решении этого вопроса. Ну, я бы скорее на Сёгуна надеялся, на самом деле, потому что он же Сёгун. Мы будем бороться с пиратами, иначе наша выгодная, пусть и неразрешенная торговля пострадает. У нас нет времени, ни сил на борьбу с этими жалкими пиратами. Пусть делают что хотят, по крайней мере, пока. Так, успех внешней торговли. Что это даст? Товары, торговая фактория плюс 25%, вклад всех портов в экономику, плюс 50. Прикол в том, что у меня торговля вообще минимальна. У меня получается только с Хига, и все больше ни с кем. Поэтому бездействуем, давайте-ка. Конечно, может, это не совсем правильно, но прикол в том, что у меня уже тут и есть армия, в принципе, с ним повоевать. Так что эти чуваки долго тут про... еще не проживут. А, а нельзя ремонтировать, тут нет порта, ё точно. Я что-то тупанул. Так, давайте сейчас попробуем уничтожить этих пиратов. Я не знаю, что там у них за состав армии, но я предполагаю, что все-таки мы должны вынести их. Ну... Давайте вот эти пока нападут. Отступят. Так, понятно. Там, короче, одни секи-буны, две штуки. Их прикрывают. И целая куча кабай торговых. Так что есть смысл нападения. Давайте нападаем. Так, отступаем. Я по-другому сделаю. Другую тактику применю. Тактика называется All In. Или просто посылаем все корабли на помощь. давать в атаку решительная победа ну так хотя бы Да, при этом они блин еще и все выжили а мы в итоге потеряли все корабли почти прекрасно ребят прекрасный размин мы не можем никого послать да? на ремонт Сейчас посмотрим, что они сделают, если попробовать это атаковать Флотили, ну и пускай, хрен с ним. Я отвечу на ему сейчас, кабай с луками. Так, здесь у нас и так кабай с луками дофига. Давайте-ка еще сакибунэ возьмем, хотя, не знаю, эти сакибунэ выживут у меня или нет, после того, как они уплывут, или их сейчас атакуют, и они все сдохнут, вопрос в этом еще давайте нет, и наймем здесь обычный торговый судно. Надо бы уже торговлю развивать. Это а у меня, блин, все сэкибуны, секибуне. Сраные. Так, армия здесь соединяется у нас. Очень большая становится, а вот у нашего соседа тоже армия не маленькая, скажем так. Так, мне интересно, что там у синего соседа. Синий сосед пока кикал, Непонятно, что у него там с армией. Ну, а я думаю, что через ход, если все будет нормально, я попробую атаковать оути. У меня там есть самураи, в принципе, с катанами. Также много лучников и еще есть бомжи, которые могут остановить нападение их. У меня, кстати, еще один командующий теперь. Это сын, е-мое. Сколько у вас теперь ребят? Сколько командующих, это же жесть. Ну, это, в принципе, и хорошо, конечно. Ничего плохого в этом нету. Просто столько командующих. Удивительно, откуда они берутся. Так, мне нужен ниндзяка. Давайте-ка намем еще ниндзя, он будет как раз-таки заниматься вот этим разведкой. Не будет у меня заниматься этим, конечно, мацуки. Это, сли... Это слишком затратно и бессмысленно. Пускай этим будет заниматься кто-то, кто должен. Так, у меня есть еще возможность здесь построить, например, кабай с луками. Давайте здесь еще поставим. А то что-то все очень так э -э странновато получается. Надо побольше кабать с луками. А, вы, ребята, тоже идите-ка соединяйтесь с моей армией. Сейчас мы соберем полный стак и пойдем в атаку на ногата. Надо быстрее расширяться. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, тихо. Кошка орет прям как не, не знаю кто. Так, предложить торговлю отказывается. Мецуда, отказывается. Ну, короче, хер с вами со всеми. А противники у него кика, но они почему-то не воюют Вообще странно как-то ну, То ли воюют, то ли не воюют, непонятно Так, а мне надо еще самурая всемат за скотанами нанять Или нет? Ха, нет, наверное Погорячился я, ребят, погорячился, да Давайте дождемся, пока закончится ход Потом построим какие-нибудь экономические здания Что у нас там будет сейчас делать? Мне самое интересное, этот э, мудила с Южного Тагила. А он нападет на мои корабли, которые находятся в порту. Великолепно, чувак. Просто великолепно. Они не смогут, конечно же, их уничтожить. И он еще возвращается на то же место, где был. А здание не выполнено. Отведенного времени не хватило, чтобы закончить работу. Что, захватить город он хотел или что? Странно, короче, какая-то фигня. Тесакабы. Кабы. Ну, блин, ну как же так? Вообще никто не хочет торговать. Это просто какой-то порочный круг. Ладно, собираемся, давайте-ка вокруг этого мудилы. Я думаю, мы должны его, наконец добить. В атаку. Ага, и он взял, уплыл. Конечно. Но, правда, он уплыл не настолько далеко, чтобы я его не мог догнать. Так что, иди-ка сюда, С сволочина ты такая. Захватываем мы два корабля. Он полностью потоплен. И, в общем-то, наконец-то, мы избавились от вакуума. Как я и говорил, нужно их полностью уничтожать, нельзя никакие им деньги давать, это просто ублюдки конченые, так что мы их добиваем. Так, у нас тут еще есть возможность пополнять, отлично, отлично. Сейчас мы начнем развивать нашу торговлю. Давайте-ка ставим везде торговые корабли. Те корабли, которые были повреждены, возвращайтесь домой чинитесь. Соответственно, торговые корабли я чинить не буду, вот кабая с луками чинить надо. Так что идите, чинитесь. Вроде больше противников у нас здесь нету, так что все вроде должно быть нормально. Так, мы соединяем наши армии, даем еще двух копейщиков и всей вот этой ордой сейчас двинемся в атаку. Ну вот за два хода мы как раз можем дойти, как раз можем дойти и давайте объявим войну. Отлично. Так, Оути. Но у него, по сути, ничего нет больше. Я не думал, что вам достанет храб. Да, да, мне достанет. Достанет храбрости, что тебя уничтожит. А вот, кстати, что там на севере? Торговые пути освободились или нет? Я хотел бы, чтобы они освободились. Все-таки было бы приятно бы. Так, здесь мы немножко освободились, здесь все нормально. Так, ждем. Давайте-ка нашего сына еще. Дополнительно сейчас мы начнем войну вот здесь. Так сказать, в основной Японии. Так, заходи-ка в город. Вот тут с религией все плохо, но в принципе можно будет, если что, отменить налоги. Это не проблема. Так, давай-ка двигай. А, Оути, что делает? Оути, кстати, куда-то пошел. <coughs> Интересно, только куда он, наверное, в лес ушел. Скорее всего. Можно улучшить, кстати, здание где-нибудь. Возможность Харуку появилась найма, но я не мать Харуку пока не стану. И вообще, наверное, навряд ли стану. Так как это юнит весьма специализированный. Ну а так, в принципе, можно на этом заканчивать серию. Да. Сейчас закончу ход, и на этом закончится серия. Так, вот здесь оставим армию. Да. Найм идет. Идет. Ну и хорошо. И все тогда. Ладно, заканчиваем на этом серию. флот закончится. Чтобы автосохранение произошло, потому что тут пока сохранения не будет, так сказать, и серия не закончится. А у, у тебя, кстати, был флот еще какой-то. Но это флот, конечно, весьма смешной, потому что у меня тоже флотили гораздо больше, но все равно у него был флот. А, его еще и Кикава атакует. Такс. Че, кто там у нас? Союз расторгнут, Ходзе такеды. Ну, мне это вообще не интересует. Кто там Ходзе какой-то такеды? Кто такие? Я вас не звал. Короче, понятно, что с ними дальше. Так, у нас тут сейчас начнется еще. Наймется еще самураи с катанами, так что все будет в порядке через ход. Плюс еще налоги отменил, так что все вообще великолепно. А в ногата армия краски собрана его. И она состоит в основном из самураев с Яре. Вот это да. И сигару с луками. А, ну, интересно, интересно. А сигару с луками, вот особенно интересно. Увидеть вас в бою. Как вы будете воевать? Так, кикава рядышком нету. Ой-ой-ой-ой-ой, а вот это я зря сказал. Накаркал. Так, ну если я подойду армии, то не подойдет мое подкрепление, да? Интересно. Интересно, интересно. С Кикао воевать я не хочу. Но при этом, видя, что он атакует эту провинцию, мне прям хочется его атаковать. У него что там по армии? У него армия примерно такая же, как у моего вот этого соседа. Ха. Даже не знаю, даже не знаю. Второго у меня с Таковой войск нету, поэтому очень опасно воевать с Кикао сейчас. Вот я себя захватил бы ногата перед ним, я бы мог бы ему объявить даже войну сам. Но я не успеваю буквально шаг. У меня почему-то всегда вот такая фигня получается, что я на шаг немножко не успеваю. Так, предложить мир. Итак, что же вы хотите мне сообщить? Неужели какую-нибудь мерзость, которую и слушать позорно? Мерзость. Стать вассалом. Но это бессмысленно. Да, бессмысленно это делать. Если бы он мне деньги дал бы за это. Нет, он мне деньги не даст за это. Так что... Весьма бессмысленно это делать. Так что... Иди-ка ты нахрен. Ах, блин, немного не хватает дойти Вот этого у по-любому хватит дойти Так что он атакует эту провинцию А я не смогу М -м, как бы поступить-то? Думаю, может потом обидеть все-таки войну киками Это весьма спорно Это весьма спорно Стоит ли это делать, не знаю даже Так, тут пока уже захватили да, блин, вы чё смеетесь? Еще пираты вака. Что это за приколы такие? Ё-моё, вы заколебали меня уже, ребят. Вы меня заколебали, я вам говорю. Блин, появились бы огненные стрелы, и все бы стало гораздо лучше. Вот реально, с огненными стрелами враг вообще будет потом отсасывать от меня. Да. Ну, слушайте, у меня тут 4 кабая с луками, да? Тут у меня получается... Ну, тут, конечно, армия так себе. Тут, можно сказать, ее и нет по факту. Одна кабая с луками, 2 кабая с луками и 1 сакибуны. Ну, это так себе. Там наверняка еще имеются какие-то войска. Не просто так 6 кораблей там бомжатских приплыли и все. Ладно, все, давайте я заканчиваю ход и на этом серию заканчиваю. Акикава доходит, и он, кстати, осаждает город, но он не захватывает его еще пока. Ха. Интересно. Так, а пираты Вака атакует, похоже, вообще другую... <смех> другую флотилию, которая находится на севере. Ну, ладно, отступаем. Они отступят в, в океан, да? Они отступают в океан. Прекрасно, ребят. В корочках, конечно, нихера это не прекрасно. Достоин невеста. Верный вассал предлагает своему господину руку своей дочери. Возьмет ли он ее в жены? Красивое командование при обороне на сушу, Но, кстати, неплохо Снабжение Стоимость найма сухопутных войск во всех провинциях Прекрасно, прекрасно Только вот как мне теперь Откинуть вот этих мудил Никак Вот в чем прикол Может быть, все-таки объедить войну Кикаве Это Как бы не очень хорошие, конечно, последствия За собой поведет Потому что, получается, у Кикава есть союзники Очень влиятельные это, соответственно, вот эти вот э, и мако, а Маки, точнее, им отсюда. Если я их сейчас атакую, то Кикава меня просто задавит. Вот если бы получилось бы как-то запросить я расторжение союза, если но это проверю, невозможно. Вы от чистого сердца, то отвечу вам, как подобает. Нет, это невозможно. <звук> если только не сделать вот так. У меня есть дела поважнее, чем выслушивать всякий вздор. Так что хорошенько подумайте, прежде чем говорить. Так. Нет, не получится. Торговлю предлагаем, конечно же. Блять, что-то я не то сделал. Сделать вассалом. Так. Предложить торговлю. Так, мой друг, о чем вы хотите поговорить? На, нет, какой предложить. Да блин, у тебя вообще денег что-то нет. Тут что бомж? А вот это уже есть смысл. Идем в атаку. Забиваем на ту провинцию, которая на севере вообще мне насрать на нее. Пускай он уничтожает этого Оути. А мне сейчас главное просто взять, вот, он пока там воюет, я возьму сейчас еще яки захочу, и после этого он попытается меня штурмануть. Ну, а когда он будет штурмовать, он, соответственно, немножко разобьется башкой об стенку и сдохнет. А после того, как он сдохнет, я, соответственно, пойду в атаку и на Нагата, и вами. А, ну тут, кстати, и Бинго только останется, у него только 4 же проинции, да? Я сейчас уже одну заходил, значит, у него только 3 проинции. Ну-ну-ну, значит, тут, в общем-то, особо и не надо будет воевать, если мне удастся очень быстро его уничтожить. Все будет прекрасно. Так, эти войска давайте-ка тоже пересекайте пролив. А, кстати, нифига не получится, они не успевают буквально немножко. Очень жаль. Ладно, что ж, на этом заканчиваем видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!